Коллеги, всем привет! Сегодня у нас будет две новинки. Одна из них пушечный лак. Старый-старый у Леклер. Я его пробовал в Москве полгода назад на обучении. Наконец-то он приехал к нам в Украину. Я думаю, с поставками будет все нормально. И мы будем работать этим лаком. В чем его интерес? Это бюджетнейший лак. Это материал компании Леклер. Это не какой-то там контрофакт, политура, все на банке как положено это уровня я так понимаю мега мегалака то есть это его собрат может быть даже постарше с обычным ХС-ным отвердосом пропорции 2 к 1 и сейчас я буду использовать медленный разбавитель 742 потому что жарко в камере 33 градуса а так вообще обычный стандартный 741 10-15 процентов Двухслойный, первый слой полный закрытый, 10-15 минут и второй слой полный закрытый. Что мне в нем понравилось? Классно, быстро сохнет, хорошая шагрень с блеском на выходе за свои бабки. А чем он интересен? Мне, чтобы показать его вам с целью применения в гараже. Чисто из-за того, что он очень хорошо по скорости закрывается. Наполняки, я думаю, будет его тяжело, не успеете, перепылы будут на элементах. Но единичные элементы, расставленные в разброс по гаражу, проблемы отлачить не составит никакой. И еще одна новинка. Ко мне вчера приезжал технолог компании 3M. А с самой структурой этого наждака я уже знаком. В плане он вышел в том году, уже такие появились. Но... Теперь появились 320, 400, 600 и 800. То, чего не было. Я не знаю, как давно они появились, но мне их вот только сейчас дали на пробу, на попробовать. И мне он чем интересен, это работа в камере. В принципе, чем я обычно работаю в камере на потирке сарин? Это Kovacs 600, 600, 800 и 400. Если нужно, 400 редко, в основном вот 600. -ка. В ходу, я думаю, ее все у меня видели, это Asilex. Попробуем сейчас этот наждак. В подготовке пацаны уже 320-ку и 400-ку заценили. Говорят, блин, реально круто. А я попробую здесь для подтирания какого-то микросора. И скажу свое мнение относительно этого наждака. Этот плотнее. Этот более мягкий сам по себе, как наждак. Пробуем. Вот есть у меня ворсиночка тут. В плане подтирания. Так, чтобы можно было ее затереть в ноль, само собой. Затирается хорошо. Проблем никаких. Я обычно еще пробегаюсь так наждаком по верхам. Просто проверяю, может быть где-то что-то зацепится. То есть вручную искать я их уже перестал. Вот видно контур чуть-чуть. Проступает эта старая лакокрасочная, которая неудобно дочищать торца. Пацаны оставили, оно как бы нормально держится, оно заводское, но видите, небольшой контурок дает. То есть надо подтирать. И в этих случаях вполне себе. Лучше это делать липкой салфеткой, конечно. Не бумажной Вполне себе работает. Плотненько лежит, не скользит. так есть на что обратить внимание посмотрим насколько у меня его хватит я или на стримах или в каком-то из видео скажу реально сколько он у меня один этот листик отработает потому что листочки сами по себе не дешевые скажу откровенно то есть цена его пугает но длительность работы заявлено приличная. ну что теперь переберемся к клочку у меня там все открашено А, я разведу побольше чтобы так сказать ни в чем себе не отказывать Два к одному. Сейчас доработаю старый твердос. Дабы не выкидывать баночку. Два к одному. И 10% медленного. Потому что в камере ну, упало чуть. До 32%. Но все равно это уже жарко, поэтому надо применять медленные разбавители. 10%. И заходим в камеру. Сейчас перемешаем, дадим ему минутку постоять. Настояться красивый, прозрачный. Никакой мульти. Я бы даже сказал, в нем не желтизна, а какая-то. Да нету, отсвечивает от стенки. Он белый нормальный прозрачный. Хотел сказать синела в нем. От Полистирола отсвечивает. И по стандарту. Моему любимому стандарту. ВСК Дюза 1.5 Black Mamba Limited Edition. Но ну, это ни на что не влияет. Короче, ВСК 1.5. Сейчас открутил 3,5 оборота. Давлячок. 1,8 Больше не надо, может даже меньше сделаю Первый глянец Минут так 8-10 Пощупаем его тут И второй будет идти полный глянец Так, там где я не припылял сейчас Ну что, первый В принципе нормальный Да, нет идеального блеска Потому что слой еще не полный То есть тут нет Я уверен, что тут нет даже 25 микрон Пока что Но с двух слоев свой полтос Он отдать туда должен Посмотрим на конечный блеск 10 минут прошло Я тут заходил через 5 Пробовал он еще тянется Четенько все прям по таймингу, как положено. Факел на полную. Один оборот закручу обратно. Подачу тоже побольше. Давляк 1,8. Да ты что, да ты Но что могу сказать? По розливу, вы знаете, огонь. Вот приятный. Да, он полноценный двухслойник. ну сути дела это не меняет. За эту цену, за эти бабки, так сказать, хорошие тапки, вы знаете. Конечно, на этом не все, мы не заканчиваем. У нас еще будет полировка, потому что тут есть пару соринок. Посмотрим, как он после полного высыхания через сутки себя покажет. Посмотрим его на улице, на солнышке, под лампами, под фонарями. Ну, пока что вполне себе простейший. Самое, что в нем прикольное, он прост, как, как тапки-миллионники. Справиться может любой. Что мне понравилось в его позиционировании на обучение, что это реально лак для новичков. Он дуракоустойчивый. Его испортить сложно. Он плохо... Ну, Плохо поддается к потеку, то есть на нем хорошо учиться. Да и выход у него по общему качеству обещается хорошим. Но разливается, то как он разливается, мне нравится. Красивая шагренька, это через мокрый по мокрому налито. Пока что найс. Nice. Так, ну что, продолжим по гольфу. Сейчас подотрем пару сареночек, попробуем как он полируется. Есть тут чуть-чуть Двушечкой дотрем То есть тер на бруске полторашкой Вручную полторашкой И сейчас двушкой Ковоксом дотираем Тер полторашкой, потому что сорины не крупные Иногда бывает, что и 800 надо тернуть что новенькое попробуем. Я тут купил ради прикола титановскую машинку на пробу. Она там чуть больше 100 долларов стоит. Пацаны уже попробовали эксцентрик да, здесь 21 миллиметр. Говорят, блин, реально круто. Капот полировали. Но вибрация прям на руки большая. Вот сейчас, сейчас я заценю чего да как. Такая бандура. Но я думаю, на бампере будет ей не совсем удобно. Гореет прилично. Ход эксцентрика 2-1 см. Его телепает. То есть она нагревает гораздо быстрее, чем пятнашка. Давайте вытрим, посмотрим. Хм, прикольно, лочок наполировался вообще с одного раза. Это хорошо. Так, сейчас дотру там и выгоним на улицу, посмотрим на него. Но полируется он прям очень хорошо. Давайте еще сделаем вот так. То есть смоем. Уж что там может типа и остаться. Редко, но бывает, что недополировал, вычищаешь и видно что-то. Ну это в основном ультра-ХС. Себя так проявляют. В хс такого не видать. Не, все вытерлось вытерла за две секунды пасту трешку сейчас взял картек все значит до и мы смотрим на результат так что у нас имеется это у нас бюджетный килочок три единички растекся полирнулся блестит хорошо это у нас не бюджетный килочок то есть по блеску разницы нет никакой Понятно, что когда-то там со временем, так или иначе, из-за того, что это обычный ХС простой, там лет через пять блеск у них будет отличаться, но изначальный выход и удобство работы, особенно для новичков, вот многие задают вопрос, а как вот так, чтобы не потеков, не цеплей, это лаки. Отчасти это и ваши руки, но от большей части это еще лаки. Есть те, которые текучие, есть те, которые попробую еще пустить их в потек, вот это один из них, что для новичков он подходит. То есть на нем научиться, на нем подрасти, подвырасти и потом уже переходить на вот такие лаки. То есть уровень могут дать они для этих дел. Нареканий к самому лаку пока что у меня нет никаких. Будем смотреть, что с ним будет дальше. Всем пока.